Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктор Осипов, соответственно, канал Мистер Матлесон. Я уже не первый год разбираю варианты Ященко уг из сборника 36 вариантов фипишные. Ну, В этом году 23 год уже, и вот первый вариант подошел, собственно. Вначале у нас будут теплицы, гребаные теплицы, как я обычно это говорю, причем теплицы видоизмененные. В чем отличие? Раньше у нас была дуга по теплице, просто вот условно дуга натягивалась и ширина теплицы. Теперь к этой дуге у нас добавляется прямоугольник. Вот такой. То есть у нас будет прямоугольник и сверху дуга. Второй момент под видоизменением. Раньше у нас грядочки в теплице были на полную, соответственно, длину теплицы. А теперь у нас добавляется одна маленькая загогулина. А именно появляется тропинка, дорожка. Говорите, как хотите. Вот здесь. Соответственно, это надо будет учитывать. В остальном это стандартные теплицы, ну и с ними сейчас мы будем разбираться. Давайте глянем, что у нас есть. Борисыч, теплицу, ширина теплицы, так, точнее, длина 6 метров. То есть, вот здесь мы сразу можем написать, точнее, не здесь, а вот здесь, 6 метров. Ширина теплицы 2,4 метра, то есть вот здесь 2,4 метра. Дальше. Высота нижнего яруса теплицы в два раза меньше ширины. То есть, как я говорил, вот у нас высота нижнего яруса, это высота этого прямоугольника. Соответственно, если ширина была 2,4 метра, то, понятно, высота в два раза меньше 1,2 метра. При этом, соответственно... Грядочки внутри, одну широкую, центральную, две одинаковые, узкие по краям. И между грядками у нас дорожки шириной 40 сантиметров. То есть, вот здесь ширина 40 сантиметров, это надо учитывать. Соответственно, здесь, здесь тоже по 40 сантиметров. При этом, надо найти высоту теплицы вначале. А, ну, забыл, естественно, у нас грядочки... Не грядочки, точнее дорожки, плиточки 20 на 20 укладываются. Это тоже себе надо отметить, потому что наверняка там, ну не наверняка, я уже вижу, что надо будет площадь находить, чтобы вычислить количество этих, как там, плиток. О. Так, давайте глянем. Ну, для начала, как я говорил, высоту. Смотрите, все достаточно просто. Если мы рассмотрим ширину теплицы, то для полуокружности это будет диаметр. Диаметр, он в два раза больше радиуса. Соответственно, если я возьму из центра, проведу радиус наверх, он будет 1,2 метра. И наша высота теплицы формируется из этого 1,2 и из этих 1,2 метра. Поэтому в первом спокойно их складываем. Получаем ответ. Глядим, там ничего не надо округлять. Нет, ничего округлять не надо, поэтому так и оставим. Далее, что получается Сколько нужно купить упаковок? Ну, гадалки вот гадалке не ходи, что такое задание будет. Что мы с вами видим? Первый момент. Надо понимать, что длина грядки, точнее не грядки, а дорожки вот здесь, будет 5,6 метра. Почему? Потому что вот эти 40 сантиметров из вот этих 6 метров надо вычитать. Соответственно, если мы берем эти 5,6 метра, умножаем на ширину одной дорожки. 0,4 метра, это 40 сантиметров у нас в метрах. Умножаем на 2, потому что дорожка у нас вот раз, соответственно, вот два. К ним надо прибавить нижнюю дорожку, то есть вот эту. Это 2,4 на 0,4. Вот мы нашли ширину дорожек в квадратных метрах. Дальше, если мы ширину дорожек поделим на площадь одной плитки, а плиточка у нас, по-моему, 20 на 20... Да, то есть 0,2 на 0,2 метра. Тем самым мы узнаем количество данных плиточек. Но в упаковке у нас 6 штук. Поэтому здесь умножение на 6 добавляем. И тогда мы узнаем количество упаковок. В арифметику я не умею. Не умел и не буду уметь. Поэтому, естественно, я заранее все это прорешал. Что у нас там получилось? А, я делал умного. Да, я решил в этом году уметь в арифметику. Хорошо, раз умеем. У нас есть одинаковый множитель 0,4. Мы его выносим. 5,6 на 2 это 11,2. Плюс 2,4. И делить соответственно на... Что тут будет? 0,4 на 6. Во-первых, можно сократить. Здесь останется 10. В числителе будет 13,6 делить на 6. Но это условно, если сократить на 2... 7 целых, нет, 7 целых дофига. Ну все, я уже забыл, как пользоваться собственным планшетом. 6,8 делить на 3. 68, если разделить на 3, это 66, то есть две третьих, по-моему, получается так. Я попал? Я попал. Здорово. Но, ну, естественно, такое количество мы с вами не купим, поэтому округляем до большего. 23 упаковочки возьмем. Да-да, меня часто обвиняли в том, что я считаю заранее на калькуляторе. Вот, смотрите, я умею считать все-таки. Не зря преподаю математику. Дальше. Найдите ширину центральной грядки, если она в 1,2 раз больше ширины узкой грядки. Ответ дайте в сантиметрах. Так, у нас с вами идет три грядочки. Соответственно, мы берем узкую, Узкую пусть x, так, нам надо ответ там в чем, в метрах, в сантиметрах, в сантиметрах, соответственно, x сантиметров. Тогда 1,2 x сантиметров это широкая. Широкую на широкую. Что получается? Если мы возьмем, сложим длину, да, не длину, ширину грядок, Прибавим ширину двух дорожек. Мы получим ширину теплицы. Ну, собственно, это и сделаем. То есть, 2х это две узкие грядки. Плюс 1,2х это широкая грядка. Плюс дважды на 0,4. Точка не на 0,4. Мы в сантиметрах все считаем. Поэтому на 40 сантиметров. И, соответственно, получим ширину. В данном случае это 240. Получаем 3,2. 2 десятых х равно... Так, здесь у нас 80. 240 минус 80 это 160. Не соврал? Не соврал. Значит, х у нас будет 160 делить на 3,2. Ну, это, естественно, 50. То есть, 50 сантиметров у нас узкая. Соответственно, 50 на 1,2. 60 сантиметров это широкое. Ну, широкое одно название, но пусть будет так. Дальше. Найдите длину металлической дуги для верхнего, верхнего яруса теплицы. Так, в метрах округлив с точностью в большую, да еще и до десятых. Хорошо. Но ну, мы видим радиус нашей полуокружности 1,2 метра. У нас есть прекрасная формула, что длина окружности вычисляется как 2πr. Соответственно, половина длины окружности, а у нас же полудуга там. Это будет просто πr. Что тогда получается? π это 3,14 приблизительно. Радиус у нас соответственно с вами так 1,2. Ну что, сыграем? Сыграем в игру, в арифметику. Так, столбиком 4 на 2 это 8. 2 на 1 это 2. Здесь соответственно 6. Здесь 4, 1 и 3. В итоге получаем 8, 6, 7, 3. У нас с вами три знака после запятой, соответственно, 3,768 метра. Нам надо, давайте еще раз глянем, в метрах же вроде дать. Так, в метрах, да, в метрах еще и до большего округлить. Ну, у нас в любом случае здесь шестерка, соответственно, округляться будет и так до большего. 3,8 метра. Хорошо. Дальше задание неудобно очень. Я никогда не вставил свое лицо, и вот теперь мне приходится вставлять. Часть рабочей поверхности, скажем так. И это геморрой оказался. Ну, вы на всякий случай напишите. Так лучше, так хуже. Потому что, ну, вроде интересно. У меня достаточно много подписчиков. А меня никто не знает. Мне обидно. Ну, ладно. Найдите высоту ЕФ входа в теплицу в сантиметрах. С точностью до целого. Ну, что тут получается? Ну, опять надо поиграть немножко в геометрию. У нас с вами есть вот такая вот загогулина. Это прямоугольник, который лежит, грубо говоря, в основании. Есть, соответственно, полуокружность. Причем там, по-моему, на 4 же равных части делится, да? Кто сомневался, что на 4 равных части. То есть мы берем здесь, берем серединку здесь, берем серединку здесь. И вот так у нас с вами проходит наш вход. Что мы можем сказать? Понятно, что вот это 1,2 метра, оно никуда не девалось. Радиус сюда провели те же самые 1,2 метра. Вот. Дальше. Здесь у нас, соответственно, будет 0,6 метра. И нам надо найти с вами вот этот х. Если мы 1,2 метра и x сложим, если в метрах, естественно, мы получаем с вами высоту входа. Что тут будем делать? Естественно, вспоминать теорему Пифагора. То есть, х это 1,2 в квадрате минус 0,6 в квадрате под корнем. То есть, это 0,6 на 2 в квадрате. Это я 1,2 так раскладываю. Минус 0,6 в квадрате под корнем. То есть, соответственно, 0,6 в квадрате на 4 минус 0,6 квадрате, я никогда так подробно не расписывал, как сейчас, умножить на 3. И в таком случае получается 0,6 корней из 3. Учтем сразу, что корень из 3 это приблизительно 1,7. Когда дальше будем считать? Соответственно, наша высота, давайте h возьмем ее, это 1,2 плюс 0,6 умножить на 1,7. Но опять же, 1,7 мы умножим на 6. Что там? 7 на 6 это 42, насколько помню. 2 пишем 4 в уме. Соответственно, 6 до 4 будет 10. У нас 2 знака по запятой. Получаем плюс 1,2. Что, в свою очередь, дает 2, сколько там? 22. Сотых. Не промахнулся. Вот. Это я молодец. Метров. Ну, естественно, это. 222 сантиметра. Причем там в ответе, скорее всего, разброс дается, ну условно там 220, там до 225. Поэтому мы в любом случае попадем. В принципе, все. Вот они модифицированные теплицы. Тут из модифицированного только первое, там условно второе задание. Давайте глядеть дальше. Ну наконец-то. Что у нас тут есть? Найдите значение выражения. Первое, что нужно здесь помнить, что когда вы произведение возводите в степень, то вы должны каждый из множителей возводить в степень. Поэтому мы получим 16 в квадрате на 10 минус 2 в квадрате умножить на 13 и на 10 в четвертый. Второй момент. У нас с вами есть степень в степени. В таком случае показатели степени должны перемножаться. То есть будет 10 степени минус 2 на 2 на 10 в четвертый. Соответственно мы получаем здесь минус 4. Дальше. Так, 16 в квадрате. Сколько это у нас? 225 это 15. Соответственно, 256 на 13. Дальше. Здесь идет умножение степени с одинаковыми основаниями. В таком случае у нас показатели складываются. Показатели точнее. Основание остается. То есть будет 10 в степени минус 4 плюс 4. Это нулевая степень. Нулевая степень у нас, соответственно, десятки дает единицу. Получается 256 умножить на 13. Ну и здесь надо будет играть, соответственно, в арифметику. Ну да, я еще и болею. Приходится иногда останавливать запись. Иначе будет плохо. Иначе у меня сопли льются. Все это капает. Ну, в общем, много плохого. 6 на 3, соответственно, 8. 1 в уме остается. 5 на 3, 15. 1 в уме, 16. Соответственно, 2 на 3, 6. Да, 1 в уме, 7. Ну, а здесь 6... 5 и 2 получается 8, 2, 1, 7, 5, 12, 3, 3, 3, 3, 2, 8. Сравниваем. Попал? Молодец я. Да, я молодец. Дальше. Какому из данных промежутков принадлежит число? Надо всего лишь что сделать? Поделить столбиком, причем до сотых. Так, естественно, 50 на целое не делится, мы нолик добавляем, здесь 0 пишем, запятую ставим. Сколько раз 1350 помещается? Ну, 3 раз поместится, соответственно, будет 39. Дальше можно уже не считать, потому что это будет 0,3 с копейками, то есть явно между 0,3 и 0,4. Второй вариант. Попали. Здорово. Дальше найдите значение выражения. У нас с вами идет здесь корень одной степени, ну, то есть в данном случае, раз не написано, это второй степень. Мы можем, естественно, раз дано произведение, занести все это хозяйство под единый корень. То есть, написать 17 на 5 в четвертый, на 17 и на 2 в квадрате. Получаем 17 в квадрате, 2 в квадрате, 5 в четвертый. Теперь у нас дано произведение, то есть, мы можем по очередному множителю вносить. Единственное, надо помнить, что степень числа будет делиться на степень корня. То есть, будет 17 степени 2 делить на 2. Это 1. 2 будет в степени 2 делить на 2. Опять 1. 5 будет, соответственно, степени 4 делить на 2. Это вторая степень. То есть, 5 в квадрате. Получается 34 на 25. Да ладно, опять считать. А давайте врубим математику. 25 это 20 плюс 5. 34 на 20. Так, 34 на 2 это 68 до 0. 34 на 5. Так, 34 на 10 340. А пятерка это половина. Соответственно, 170. Сколько будет здесь? Ну, 850 получается. Попал, попал. Даже, смотрите, даже без столбика. Вот она сила арифметики. Решите уравнение. 2х квадратии. Так, ну хорошо. Это не полное квадратное уравнение. Решается просто. Без х число. То есть, свободный коэффициент мы переносим. Единственное, прежде чем делить обязательно в виде неправильной дроби, представляем. То есть, 1 на 25, 25. Плюс 7, так, соответственно, 32. То есть, получается 32,25. Дальше делим обе части, соответственно, на коэффициент при х квадрате. Будет 32,25 делить на 2. То есть, получается 16,25. Ну, и в таком случае х будет плюс-минус. Вот этот плюс-минус не забывайте. Вечная проблема забывает просто-напросто. Потому что у вас четная степень была и положительный, и отрицательный корень. Я уж русский язык забыл. Арифметику помню, русский язык не помню. Соответственно, получается плюс-минус 4 пятых, что дает плюс-минус 0,8. Нам надо в ответ меньше из корней, соответственно, минус 0,8 и запишем. Дальше. У бабушки 25 чашек, 7 с красными цветами, остальные с синим. 25 чашек. Представьте, 25. У меня 3 чашки дома, это вообще их еще мыть надо, а 25 это перебор. Бабушка, наливает чай в случайно выбранную чашку, найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами. Найдем количество чашек с синими цветами. Из общего количества вычитаем 7, а в данном случае у нас получается, соответственно, 18 в таком случае простите, вероятность получить синюю чашку будет 18 на 25. На 4 числитель знаменателя умножим. Получается 72, по-моему, сотых. Чтобы в десятичную сразу перевести и не париться. Попали? Попали. Я опять молодец. Установите соответствие между графиками функции и формулами, которые их задают. Что тут нужно понимать? Первое, ну вот y равно минус 3. Это прямая, параллельная оси у x. Параллельная оси у x тут только одна, вот она. Это v, соответственно. Дальше, x минус 3. Это возрастающая функция. То есть, вот у вас, если взять координатную плоскость карту, у вас есть первая, вторая, третья, четвертая, четверти. Если концы в первой и третий, то для прямой вида y равно kx плюс b, то есть, k будет больше нуля. К это число обязательно при x стоит. Смотрим при x. Ну, у нас фактически вот оно. b. То есть, понятно, что здесь написано x минус 3. Все такие, ну там же нет k. Нет, есть k, тут единица. Просто она не пишется. Ну и раз у нас во второй и четвертой координатных четвертях, это убывающее. То есть, коэффициент k отрицательный. Поэтому а. Соответственно, у нас v, И это будет 3, 2, 1. Пуск, как говорится. Площадь четырехугольника можно вычислить по формуле. Половина презент диагонали на синус угла между ними. Пользуясь формулой, надо найти D1. Ну, я сторонник, если можно выразить, вырази. Если нельзя выразить, все равно вырази. Нам надо D1 получать. Получать, ну, получить. Сначала мы избавляемся от деления. То есть, избавляемся от деления противоположным действием. Умножением на два обеих частей. То есть, 2s равно D1, D2 синус альфа. При том, что двойка справа, она сократилась при умножении. Теперь d2 синус альфа у нас на d2 синус альфа у нас идет умножение. Поэтому, соответственно, выполним противоположное действие. Поделим d2 синус альфа. Ну вот, собственно, d1 получили. Теперь подставляем 2 на 12,8, d2 16, соответственно, синус альфа 0,4. Что мы можем сделать? Так. Обе части умножим на 2, Ой, на 2 на 10, чтобы запятые убрать. Получаем вот такое выражение. Ну а дальше что? 128 это у нас 2 в какой? Так, 5 32, 6 64, соответственно 7. Получается 2 на 2 в 7. 16 это 2 в 4. 4 это 2 во 2. По свойству степени сверху будет 2 в степени 1 плюс 7, снизу 4 плюс 2. Получается 2 в 8 делим на 2 в 6. Опять же, по свойству степеней. Они вычитаются, остается 2 в квадрате, что дает нам 4. Попал? Попал? Молодец. Дальше. Укажите решение неравенства. Ну, что мы сделаем? Мы перенесем все в левую часть, разложим. Ну вот 25 это 5 в квадрате. Соответственно, можно вот так записать. Четверка это 2 в квадрате. Вспомним формулу сокращенного умножения, называемую разность квадратов. Вот разложили на множители. Ну, соответственно, поделим на 5 здесь, поделим на 5 здесь. Можно спокойно теперь чертить прямую, отмечать полученные точки. То есть 0,4 минус 0,4. Берем 0 вот отсюда, подставляем вот в это выражение. Получается 0 минус 0,4 на 0 плюс 0,4. В общем, минус 0,4 на 0,4 будет минус 0,16. Число отрицательное. Поэтому на том промежутке, где был 0, мы пишем минус. Тут плюс-плюс. Нам надо с вами больше нуля. Соответственно, там, где плюсы. Вот они. Есть такой? Есть. Он идет под номером 2. Далее. В амфитеатре 24 еда. Причем в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В пятом 27 мест в седьмом, 31 место. Сколько мест в последнем ряду? Ну, смотрите. Это арифметическая прогрессия. Не знаю, проходили вы, не проходили. Но, собственно, это последовательность чисел, каждый из которых получается путем прибавления одного и того же числа к предыдущему. То есть, соответственно, там есть формула. Первая формула вычисление разности арифметической прогрессии. Это, собственно, то число, которое каждый раз прибавляется. Выражается как АМ минус АН на М минус Н. АМА, АН это М и Н, член арифтической прогрессии. Звучит страшно, если вы это не проходили. Но М и Н это порядковые номера. То есть у нас, смотрите, пятый ряд, седьмой ряд. То есть у нас есть А7, есть А5. А7 31, А5 27. Ну и соответственно снизу 7 минус 5. Что получается? 31 минус 27 это что там, 4, 4 делить на 2, это двоечка. То есть каждый раз два места прибавляется. Теперь у нас есть формула n-члена архитической прогрессии. То есть это a1 плюс d на n минус 1. Вот возьмем наш a5, то есть 27. Это будет a1 плюс 2, ну d наше, соответственно, на 5 минус 1. Получается, это А1, соответственно, плюс 8. Ну, значит, А1 будет 27, минус 8, это 19. Ну и все. У нас в ряду, точнее, в амфитеатре 24 ряда. Соответственно, А24, это будет А1, плюс 2 на 24, минус 1. То есть, 19 плюс 2 на 23, это 19 плюс 46, Соответственно, 65, да? 65. Попал? Попал. Здорово. Дальше. Треугольник АБЦ. Известно, что АБ 14, БЦ 5. Синус АБЦ 6 седьмых. Найдите площадь. Достаточно помнить формулу, что площадь вычисляется как половина произведения двух сторон на синус угла между ними. А у нас все дано здесь. Половина по условию, 14 по условию, по условию, по условию. Сократили. 2. Сократили 3. Получается 2 на 5 на 3. То есть, будет 30. Ну, давайте продолжим. Что у нас там? 16-й четырехугольник ABCD вписан в окружность. Прямые AB и CD пересекаются в К. Есть у нас с вами БК, Есть у нас ДК, Есть BC. Найдите АД. Что получается? В принципе, вот когда у вас такая загогулина выходит. Вот, условно дана окружность. Проведен треугольник. Какой-то, давайте, здесь K, единственное, я немножко по-другому нарисовал, Главные буквы, чтобы совпадали. Вот смотрите, раз четырехугольник A, D, C, вписан в окружность, то сумма противоположных углов у него 180. То есть, если я возьму это альфа, это будет 180 минус альфа. Но с другой стороны, вот этот угол, как смежный со 180 минус альфа, вычисляется как 180 минус 180 минус альфа. То есть это будет альфа. И вот вы получили, что треугольник КАД, с учетом того, что К общий угол, и треугольник КЦБ, они подобны. Причем у них коэффициент подобия да пока не понятен. Смысл в чем? АД, как сторона, лежащая напротив угла в малом треугольнике, относится к ЦБ, к такой же стороне, напротив К, Абсолютно так же, соответственно, как, так у нас ДК дано, ага, как ДК в малом треугольнике напротив угла альфа, к КБ. Ну и все. Нам с вами необходимо АД найти, то есть это будет ЦБ на ДК и делить на КБ. Так, СБ есть, есть, ДК есть, есть, БК есть, есть. Шикарно сократили, ну а 16 на 2 будет 8. Опять попал. Хорошо. В равнобедренной трапеции основания 2,6. Один из углов между боковой стороной и основанием 45. Найдите площадь. Давайте накидаем трапецию. Соответственно, давайте введем А, Б, С, Д. Основание 2,6. И вот здесь будет угол 45 градусов. Естественно, проведем две высоты. Это прям избитое построение стандартное. Что получается? HM, как и BC, будет 2. AH а и MD, они равны элементарно. BH равно CM, это высота, равнобедренная, соответственно, прямоугольные треугольники ABH и CMD по качеству и гипотенузы равны. Если мы возьмем здесь X, здесь X, мы получаем, что X плюс 2 плюс X равно 6. Понятно, что X будет равно 2. Но, раз у вас треугольник, например, АБХ прямоугольный, и в нем есть угол 45 градусов острый, соответственно, и второй угол будет тот же 45. И тогда АЖ AH равно HB, то есть он у вас равнобедренный, то есть те же самые двойки. В таком случае у нас площадь вычисляется как полусумма оснований, то есть 2 плюс 6 делить на 2, и на высоту на 2. Ну, двойки сократятся, 8 получится. Попал. Дальше. На клетчатой бумаги с размером клетки 1 на 1 отмечены три точки А, Б и С, найдите расстояние от А до Б С. Ну, провели Б С, провели перпендикуляр, посчитали клетки. Раз, два, три, 4, 5. Пять. пять клеток сторона клетки 1 на 1, ну, сторона, точнее, единица равна не 1 на 1. Поэтому, соответственно, ну, 5 на 1 так останется пятерка. Дальше. Какое из следующих утверждений верно? Если две стороны одного треугольника, соответственно, Соответственно, прикольно. Соответственно, равны двум сторонам и углу, получается. А, не, просто двум сторонам другого треугольника. Я с сайта у себя вставлял, забыл, видимо, надо будет добавить. Ну, в общем, да, если две стороны одного равны двум сторонам другого, то такие треугольники равны. Нет, не хватает такой штуки, как угол между ними. То есть, первый признак, там две стороны и угол между ними. Поэтому неверно. Точка пересечения двух окружностей равна длина от центров. Ну, нет, зачем? Как пересекутся, как получится. Диагонали ромба, точка пересечения делится пополам. Да, это свойство ромба. Соответственно, только под третьим номером правильный ответ. Его и записываем. Дальше. Решите уравнение. Что у нас есть? У нас есть четвертая, вторая. Можете раскрывать четвертую, вторую степень, париться, делить столбиком, либо там гордором, кому как больше нравится извращаться. Сами смотрите. Но нормальный адекватный человек сделает сразу замену. То есть замена x минус 3 в квадрате равно y. Учитывая, что число в квадрате не может быть отрицательным, значит y должен быть больше либо равен нулю. В таком случае x минус 3. 3 в четвертой мы можем с вами записать как x минус 3 в квадрате и еще в квадрате. То есть y в квадрате. Получаем y в квадрате минус 3y минус 10 равно 0. Ну, через дискриминант можно там плюс 40, 49, соответственно, y первое. Там 3 плюс 7 делить на 2, то есть 5. y второе, 3 минус 7 делить на 2. Минус 2 же получается, да? Да, минус 2. Это меньше нуля. Не подходит. И дальше обратную замену. Так, обратная замена. Х минус 3 в квадрате равно 5. Что тут получается? В принципе, можно опять же раскрывать скобки, переносить, решать квадратное уравнение. Нафиг надо. У нас есть прекрасная штука. Если f в квадрате равно А, где А... Не то f равно плюс-минус корень из а. То есть у нас с вами получается, что x-3 равно корень из 5, x-3 равно минус корень из 5. И все. То есть тройку переносим. Получается 3 плюс корень из 5, ну и, соответственно, 3 минус корень из 5. Вот ответ. Дальше. Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе. Со скоростью 12 км в час через час, со скоростью 10 км в час с того же направления второй, а еще через час третий. Найдите скорость третьего, если сначала догнал второго, а через два догнал первого. Петля. Ладно, петли никакой нет на самом деле. Что нужно понимать? Вот у вас есть S километров, вот скорость первого, вот скорость второго. Предположим. Время, за которое второй догонит первого, это S делить на V2 минус V1. То есть, расстояние между ними делить на разные скоростей. Теперь смотрите. Первый ехал со скоростью 12 км в час. Через час выехал второй. И через час третий. То есть, прежде чем выехал третий, первый проходил два часа со скоростью 12 км в час. То есть, он прошел 24 км. И вот лупит там 12 км в час дальше. Второй. Ехал всего час до выезда третьего со скоростью 10 км в час. Ну, 10 км прошел. Дальше едет со скоростью 10 км в час. И тут выезжает третий со скоростью x км в час. Соответственно, второго он догонит через 10 делить на x минус 10, то есть расстояние между ними на разность их скоростей. Первого он догонит через 24 делить на x минус 12, то есть расстояние между ними на разность их скоростей. И вот с этого момента по этот момент проходит 24 часа. Ну, 24, 2. То есть 24 на х минус 12, минус 10 на х минус 10 будет равно 2. Ну что можно сделать для упрощения себе подсчетов? На 2 обе части поделите. То есть получается 12 на х минус 12, минус 5 на х минус 10 равно единице. Ну и к общему знаменателю, то есть 12 на x минус 10, минус 5 на x минус 12, равно x минус 12, соответственно, на x минус 10. Что получается? 12х минус 120, минус 5х плюс 60, здесь х в квадрате минус 22х и плюс 120. Так получается. Так получается, давайте мы немножко поудаляем. Хотя, что тут удалять? Ладно, если привести подобные, вот так отсечем. Что там выходит? Выходит x в квадрате. Так, 12x минус 5x это 7x. Переносим, будет минус 29x. Минус 120 плюс 60 это минус 60. Переносим плюс 180. Попал? Попал. Ну, по теореме тут можно найти корни, в принципе. В сумме 29 произведений из 180. <смех> Прикольно. Найти корни, да. Ну, 29 получается, соответственно. То есть, 29. Понятное дело, что 9 не подходит. Почему? Так он бы не догнал просто тех чуваков, которые со скоростью 12 и 10 едут. На самом деле, я сейчас подсмотрел. Мне просто в считать уже было. К 21 заданию я сдался. Так, теперь постройте график функции. Определите, при каких значениях m прямая y равно m не имеет с графиком ни одной общей точки. Ну, что у нас с вами есть? У нас есть вот здесь 0,7, здесь 1,5. То есть, если мы вынесем 0,75, получается x в квадрате минус 2x. Да? А если еще x вынесем, получаем x минус 2. Вот здорово. Смотрите, здесь x минус 2, здесь x минус 2. Естественно, мы их сократим. И тогда получается, остается 075 x на модуль x. Но то, что мы на x минус 2 сократили, это не значит, что мы не должны это учитывать. Мы должны учитывать, что x минус 2 не равно 0. Чтобы у нас деление изначально на 0 не получилось. То есть получаем y равно 0,75 x модуль x. x не равно 2. Ну, y тоже можно найти, если двойку вот сюда подставить. Что там будет? 0,75 на 2 это 1,5. И, соответственно, еще на 2 это 3. Все. Как с модулем рассматривать? Если x больше либо равно нулю, то мы получаем, модуль раскрывается не меняя знаков. Соответственно, если x меньше нуля, то модуль раскрывается как минус x. Получается минус 0,75x в квадрате. Ну, здесь x не равно 2, y не равно трем. Все, остается просто начертить. То есть, там вот такие вот оси, например. Единственное, чертите ну, более-менее ровненько. Вот возьмем единицу, подставим. То есть, единица подставится вот сюда, потому что больше нуля. То есть, будет 0,75. Где-то вот здесь. Возьмите двойку. Двойка в квадрате 4. Соответственно, ну, уже искали. Это будет... 3. Причем тройка будет пустой. И, соответственно, здесь симметрия. И вот такой вот график у нас с вами получается. Так, давайте вернем обратно. что у меня немножко съехало. Вернем. Я говорю, вернем. О, все, вернули. Дальше. При каких значениях m не будет иметь общей точки? Ну, логично, то есть, когда она пройдет через вот эту пустую. То есть, в данном случае m будет равно трем. Все, в принципе, вот оно решение. Дальше. Окружность с центром на стороне АС треугольника АВС проходит через вершину С и касается прямой АВ в точке Б. Найдите АС, если диаметр окружности равен 3,6, а АВ 8. Так, с центром на стороне АС. Давайте накидаем окружность сначала. Во рту уже пересохло, столько говорить не останавливаясь. Окружность получилась кривая из-за этого. Ну да ладно. Так. Через вершину С и касается прямой АВ. То есть здесь будет С. Давайте здесь будет А. И пусть будет вот у нас вот, вот так вот типа коснулось. Вот здесь у нас была АВВ. Раз. Шикарно. Так. Диаметр окружности. 3,6. То есть вот это у нас 3,6. 3,6. А вся аб 8. Ну, давайте возьмем за x, а вот этот пусть m. Дело в том, что по свойству секущей и касательной у нас ам умноженное на ас равно аб в квадрате. Все. То есть мы можем написать, что ам x умноженное на x плюс 3,6 равно 64. То есть x в квадрате плюс 3,6 x минус 64 равно 0. Ну, тут, в принципе, придется дискриминант искать, соответственно, можно, в принципе, не искать. Ну, ладно, давайте искать. 3,6. Это 12,96. 64. Это 240. 256. Правильно посчитал? Да, я посчитал правильно. То есть, получается в данном случае 16,4 в квадрате. Х будет минус 3,6 плюс 16,4. Что тут остается? 13, 12,8 делить на 2. 6,8 что получается? 6,8. Да? Да, почти. Потому что 3,6... 6,8. Все. Я сломался. Давайте все-таки столбиком посчитаем. Нет, с камеры все-таки тяжелее снимать. Так... 8, соответственно, 2, тут же 12, конечно же, все нормально, 6,4, я помню, что там 10 должно было АЦ получиться, да, в таком случае АЦ это 6,4 плюс 3,6, 10, вот оно в принципе решение, да, все-таки тяжеловато, на самом деле, тем более, я первый раз так снимаю, Ну да ладно. На средней линии трапеции АБЦД с основаниями АД и BC выбрали е e, точку произвольную. Докажите, что сумма площадей В, ЕЦ e, и АЕД e, половине площади трапеции. Так, ну давайте Раз, два, три. Там провели A, B, C, D. Соответственно, взяли среднюю линию не обозначено. Ну, давайте пусть будет М. Н. Взяли точку Е. E. Пусть будет здесь, соответственно. Провели раз, провели два. Что у нас там? БЕС же надо? Ну окей, сразу давайте приведем перпендикуляр сюда, перпендикуляр сюда. То есть там HK. Что получается? Площадь треугольника, например, БЦ, e, Это, соответственно, половина произведения bc на Е, e, H. Площадь треугольника А, Д, e, Это половина произведения А, Д на Е. -К. В таком случае сумма площадей данных треугольников ADE, это будет 1 вторая BC на EH плюс 1 вторая AD на EK. Но тут еще какой момент. Дело в том, что EH и EK они будут между собой равны. Почему они будут Равны. Ну вот если вы возьмете, проведете, например, вот так вот через серединку LQ и рассмотрите треугольник CQN, он будет равен треугольнику NLD. Почему? Они оба прямоугольные, у них CN и ND равны, и у них есть угол CNQ равный углу LN. ND. Ну, потому что они элементарно вертикальные. Соответственно, по качеству и по гипотенузе и острому углу треугольники будут равны. Ну, а HQNE это обыкновенный прямоугольник. Соответственно, ENLK обыкновенный прямоугольник. Вот вам и получается отсюда, что EH равно EK. И в таком случае они еще и равны половине HK. Давайте лучше будем использовать половину HK. Соответственно, 1 вторую на hk мы можем вынести. Остается 1 вторая bc плюс 1 вторая ad. То есть получается hk на 2 на bc плюс ad на 2. А вот эта часть вот в таком виде, это площадь трапеции. То есть получается площадь a, b, cd делить на 2. Ну вот собственно все доказательства. А, остается 25-й, треугольник АВС, длины сторон известны точка О, центра окружности, описанный около треугольника, прямая БД, перпендикулярно прямой АО, пересекает АС в точке Д, найдите СД. Ну, давайте продолжим, собственно, рисуночек нарисуем. Так, так, так. Ну, давайте вот пусть будет у нас, например, треугольник А, Так, я делал так в прошлый раз. Центр АО. Прямая БД перпендикулярна АО. Ну, давайте АО. Давайте вот БД. Пересекает АС в точке Д. Здесь перпендикуляр. А больше ничего не известно. Ну, давайте здесь M возьмем. И, соответственно, достроим АМ и МС. Что у нас с вами получается? Так, получается у нас следующий момент. Дело в том, что, ну, давайте вот здесь точку F возьмем. Если рассмотреть окружность, провести радиус и перпендикулярно радиусу какую нибудь вот такую загогулину. В данном случае у нас точки О, F, получается Б, и А. Что мы можем сказать? Понятно, что БО равно ОМ, как радиусы, есть, например, вот эти отрезки. Дальше, ФО общая. значит, треугольник БФО будет равен треугольнику ОФМ. Раз равны эти треугольники, то Bf равна Fm. А теперь, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что АФ это высота и, соответственно, медиана в треугольнике ABM. Значит, треугольник ABM, он равнобедренный. равнобедренный. Ну и, соответственно, AB. Равно АМ. Это первое, что нам с вами нужно. То есть, вот это равно вот этому. Следовательно, у нас на равные хорды опираются равные дуги. Ой, опираются равные дуги. Равные хорды отсекают равные дуги, а вот на равные дуги опираются равные вписанные углы. Все запутал, все перепутал. Ну ладно. У нас получается, что угол АБМ А Говорю, АБМ, пишу АМБ, но ну, это весь я, АБМ, равен углу а, М, Б. из равнобедренности. Дальше, то есть вот здесь, угол АБМ равен углу АСМ из-за того, что опираются на равные дуги. В принципе, все. С учетом того, что угол... C, A, M. общий, и из вот этих двух равенств мы получаем, ну, что угол А, M, B равен углу А, C, M. то треугольник А, M, D будет подобен треугольнику А, M, C. Вот, а теперь с подобием мы можем расписать стороны. Что АД в малом треугольнике к АМ в большом, то же самое, что ДМ в малом к МЦ в большом, то же самое, что АМ в малом к АЦ в большом. Вот подобие. Ну и у нас АБ это дано. Соответственно, АМ те же самые 36. АС тоже дано. Нам с вами необходимо... Так... Найдите CD. Угу. Ну, в принципе, давайте возьмем X. Здесь будет 54 минус X. И мы сразу можем записать, что так, AD известно, AM известно. То есть, вот эту часть возьмем равенство. Дальше DM неизвестно не нужна. AM известно, c известно. И вот эту часть равенства. То есть, мы получаем AD, то есть, 54 Минус x к АМ к 36. То же самое, что М 36. К, соответственно, АС к 54. Отсюда очень легко находится х. Единственное, я его посмотрю. Там 3 вторых, соответственно, получается 30. Ну, в принципе, да, 2 третьих. Если 30 взять, 24, 8, да, 2 третьих. Все. Соответственно, вот у нас с вами получилось DC. На этом вариант разобран. Немножко, конечно, сумбурно получается, потому что для меня это действительно первый раз. Я еще не знаю, как тут свет расставить в этой комнате. Это не моя квартира, это съемная. И тут все плохо в этом плане. В общем, я буду ждать обратной связи. Что улучшить, что убрать, что добавить в обязательном порядке. Именно зашло, не зашло вот это с лицом. Ну и, соответственно, по объяснениям, если где-то накосячил, обязательно напишите, чтобы мы это все вывели дело в прикрепленный комментарии, чтобы ребята другие видели. На этом все. До свидания.